Когда-то Северная Корея выглядела довольно перспективным государством, где активно повышался уровень жизни и развивалась экономика. Когда-то Северная Корея была намного успешнее Южной Кореи. Однако прошло время и теперь ситуация на полуострове совершенно иная. Я рекомендую посмотреть мое предыдущее видео про Северную Корею до 60-х. Сегодня я продолжу рассказывать историю КНДР, однако на этот раз уже будет мало позитивных моментов, так как я затрону период скатывания Северной Кореи с успешного государства в то, что мы видим сегодня. Для начала давайте вернемся в 50-е, потому что там происходили очень важные события, про которые в прошлом видео я лишь мельком задел. В правящей трудовой партии Кореи существовало несколько влиятельных фракций, по сути, они делились на корейцев, которые во времена оккупации Японии и Кореи находились в тех или иных местах. Фракция Ким Ир Сена в основном состояла из корейцев, воевавших в Маньчжурии. Местная фракция состояла из корейцев, находившихся в то время в самой Корее. Насчет советской фракции и китайской фракции, думаю, вам и так понятно. Первая фракция, которая попыталась свергнуть Ким Ир Сена, была местная, или ее еще называют внутренняя фракция, во главе с Пак Хун Йоном, который выступал за более широкий масштаб советской и китайской помощи. Однако эту группу удалось уничтожить и Пак Хун Йон был расстрелян в 1956 Следующая фракция была советской. Ее так назвали, потому что она состояла преимущественно из советских корейцев и опиралась на СССР Ее лидер Пак Чхан Ок в 1954 году в Москве рассказывал сказки про то, что Ким Ир Сен очень плохой Страну до голода довел. Хотя голод в стране был по причине самого ПАК Чхан-Ока, но это никак не помешало ему в лишний раз обвинить Ким Ир Сена. Дабы победить эту фракцию, Ким Ир Сен начинает обрывать культурный контакт с Советским Союзом и высылает советских корейцев из страны, так как они выполнили все поставленные задачи и должны вернуться домой. В 1956 году в СССР проходит 20-й съезд КПСС, который... По идее, должен был осилить влияние советской фракции. Однако в итоге в Пхеньяне на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи было принято считать, что ошибки, вскрытые ЦК КПСС на 20-м съезде партии, присущи только Компартии Советского Союза и не имеют места в деятельности Трудовой партии Кореи. Таким образом, советская фракция значительно ослабла и ушла на второй план. И осталась последняя китайская фракция во главе с Ким Дубоном, которая на протяжении всей этой разни усиливала свои позиции. Ранее, в начале 50-х, в некоторых странах Варшавского договора происходила смена власти. Это значительно мотивировало китайскую фракцию на заговор. И на очередном пленуме ЦК партии они решили дать бой этому мерзкому Киммерсену. Я обвиняю Кимер сына в культе личности. Да, гнать его куда подальше. В диктаторском стиле руководства. Да он мразь, подонок, очередной ревизионист, который чуть-чуть неправильно коммунизм строит. И излишним вниманием к тяжелой промышленности за счет социальных нужд. Я предлагаю избавить трудовую партию Кореи да! от очередного нежелательного да. элемента. Да! да. Ким Ир Сен плохой правитель, но не настолько плохой, чтобы очень, но там кут личности, диктатор, что там еще? В итоге из 55 членов ЦК активных представителей оппозиции оказалось только 8. Заговорщики были прямо на пленуме, исключены из партии и посажены под домашний арест. Некоторым удалось сбежать в Китай. Таким образом, китайская и советская фракции ушли на второй план и были значительно ослаблены. Китай и Советскому Союзу такой расклад не нравился, и на Кима было оказано давление. Из-за этого лидер КНДР согласился на восстановление в партии участников заговора и их сторонников и пообещал, что больше не будет предпринимать больше никаких враждебных действий по отношению к выходцам из Китая и СССР. Даже смотреть на них будет исключительно только с улыбкой. Происходит арест всех оппозиционеров, так как ранее постоянный комитет ЦК Трудовой партии Кореи принял решение о превращении борьбы с контрреволюционными элементами во всенародное всепартийное движение. Я уверен, у вас возникнет вопрос, а куда пропали СССР и Китай? Почему они во второй раз не заступились за оппозицию? За это... Надо сказать спасибо огромное венгерскому восстанию, так как после него Китай и СССР были более осторожны с остальными странами соцлагеря. Также в СССР в 1957 году Хрущева пытались свергнуть подобным же образом. Иронично! И поэтому предъявлять что-то Ким Ир было бы глупо. В это же время между СССР и Китаем ухудшаются отношения, и оба этих государства пытаются перетянуть КНДР на свою сторону. Это окончательно развязало руки Ким Ир Сену, и к 1960 году он полностью укрепил свою власть. И тут мы остановимся. В прошлом видео я говорил, что КНДР в то время была похожа на многие страны соцлагеря, и была успешнее Южной Кореи. Однако, если ее сравнивать с современной Северной Кореей, то разница очень большая. Начиная с 60-х годов, Кендер начинает приобретать знакомые нам всем черты. Вот тут-то мы и повеселимся. После того, как Ким Ир Сен полностью укрепил свою власть, теперь он может делать все, что захочет. Его культ личности начинает усиливаться. У него было много титулов. Его день рождения сегодня является государственным праздником. Его биографии изучали с детского сада, а затем в школах и вузах честь него называли множество объектов. Все достигшие совершеннолетия корейцы были обязаны носить значки с портретом Киммерсена. В общем, культ личности Киммерсена, как бы выразились в Роскомнадзоре, достигал космических масштабов. И достигает сегодня. Также Киммерсен значительно меняет экономику Кандер. В промышленности с этого времени утверждается Тнская система работы, полностью отрицающая форма хозрасчета и материальной заинтересованности. Экономика ванизируется. Внедряется централизованное планирование. Целые отрасли реорганизуются по военному образцу. Приусадебные участки и рыночная торговля объявляется буржуазно-феодальным пережитком и ликвидируются. Объявляется автаркия, то есть теперь КНДР опирается только на саму себя и минимизирует внешний товарный оборот с Китаем, Советским Союзом и другими странами. Итогом таких великолепных реформ стало то, что экономика КНДР постепенно переставала развиваться, Жизненный уровень большинства населения быстро снижался. Из-за этого уровень недовольства повышался и, дабы не допустить свержения власти, в этот момент руководство Северной Кореи начинает плотно закручивать гайки и проводить идеологическую обработку среди населения. Что касается внешней политики 60-х, то Северная Корея первоначально в китайско-советском конфликте активно поддерживала Китай так как руководству Кореи не нравилось осуждение Сталина в СССР и тезис КПСС о возможности мирного сосуществования. Однако середины середины 60-х Северная Корея пересматривает свои позиции и придерживается уже нейтралитета в китайско-советском противостоянии, потому что в это же время в Китае происходит культурная революция, которая могла дестабилизировать строй Кореи. Ну и плюс от советской помощи как-то не очень хочется отказываться. Пхеньян умело лавировал между Москвой и Пекином, и таким образом получил выгоду от СССР и КНР. Кстати, в СССР, как я думаю вы знаете, официальной идеологией был марксизм-ленинизм, а в Китае был марксизм-ленинизм-маоизм. Для того, чтобы Северная Корея никак не зависела идеологически от Китая и Советского Союза в 1970-м, Чучхэ получает официальный статус, вместо марксизма-ленинизма. Ну а теперь перейдем к взаимоотношениям между КНДР и ее южным соседом. Примерно в это же время происходила Вьетнамская война, где коммунисты уверенно одерживали победу, и Ким Ир Сен решил повторить подвиг вьетнамцев. С 1967 года спецслужбы Северной Кореи перешли к активной кампании по дестабилизации режима Южной Кореи. В 1968 году была попытка взять штурмом «Голубой дом», то есть резиденцию южнокорейского президента. Однако операция провалилась. Через два дня корейские сторожевики захватили в нейтральных водах американское разведывательное судно «Пуэбло». И только через год были освобождены члены экипажа. В общем, Кандер постоянно напоминала Южной Корее и ее союзникам о своем существовании. Однако это не приводило ни к чему хорошему. Авторитарный южнокорейский режим так и не смог пасть. К тому же в этот период Южная Корея совершает свое экономическое чудо и обгоняет Северную Корею экономически, став в будущем одной из ведущих экономик мира. А тем временем экономический рост Северной Кореи полностью прекратился к 1980 году и таким образом происходил спад промышленного производства. В итоге в стране случился дефолт и страна была признана банкротом. Как вы понимаете, у Северной Кореи в экономическом плане было все очень плохо. Дабы это исправить, в 1982 году Ким Ир Сен объявил о строительстве новой экономики, в которой упор делался на развитие сельского хозяйства и развитие государственной инфраструктуры. В 1984 был принят закон о совместных предприятиях для привлечения иностранного капитала и технологий. В 1985 году к власти приходит всеми нами любимый перестройщик квартир своих соседей Михаил Горбачев. Говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Главная перестройка. Его перестройка вызывает недовольство со стороны руководства Северной Кореи. Также Михаил Горбачев налаживает отношения с Южной Кореей, из-за чего советско-северокорейские отношения были испорчены. Если до этого между СССР и КНДР были разногласия, но при этом их объединяла идеологическая близость и общий враг, то теперь ситуация совсем иная. С 1990 года Северная Корея перестала получать советскую помощь, а в 1991 году СССР развалился, из-за чего в стране наступил экономический кризис. Оборудование постепенно изнашивалось и устаревало. Сокращалось поступление нефтепродуктов и других энергоносителей из России. Все большее число предприятий останавливалось. В таких условиях КНДР попыталась расширить экономические связи со странами Запада и США. С 1993 года в северо-восточной части провинции Северная Хангён стала создаваться первая в КНДР свободная экономическая зона, дабы привлечь иностранные инвестиции. В 1994 году Ким сын умер в Пхеньяне от сердечного приступа, и на этом мы остановимся и подведем итог. В этом видео я затронул период, когда Северная Корея приобрела те черты, которые мы можем видеть сегодня. Тоталитаризм, культ личности и провал в экономике. Все это присуще правлению Ким Ир Сена. но стоит учесть, что его социалистический режим один из немногих, который выжил после 1991 года и живет до сих пор. При нем КНДР активно развивала ядерную программу. К тому же на сегодняшний день в стране ситуация уже не такая плохая. При этом забавно, что Южная Корея в этот период, наоборот, богатеет и активно развивается. И, кстати, во времена 90-х в Республике Кореи политический режим демократизируется и избавляется от авторитаризма. Хотя в то же время там политическая ситуация довольно нестабильная, так как очень часто арестовывают политиков за коррупцию. И опять же, важно напомнить, что КНДР это закрытая страна, и та информация, которая есть в интернете, может оказаться неправдивой, ведь ее нельзя проверить. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам интересно продолжение, то вы знаете, что делать.